Так. так, у меня 9 еды, избытка В Медиалане что? у меня 7 отрядов, в Кенвей у меня Ладно. аж 10 Так я не знаю, может быть у меня в Будоргис, армии вообще нету Если ты поможешь мне защитить Вупфорд, я могу пойти на Будоргис Я не уверен, что я его захвачу Возвращаемся в Медиалан, короче, ребята нам бы нафиг поступил. А, ну в принципе у этих, у Эстов армии не осталось. Я могу двигаться на восток. Но вы хотите его до города дать? Оставшись. Не дойдем. Так, ладно, бегите, Бактаддур тогда. Блин, они так зимой жестко пострадали, мои войска. Теперь им жопа, по-моему. Кому? Алдам? Алдам, да, им что-то больно стало. Че они умирают? Пусть они.. мои пищи жрут. Да, не знаю, видимо, им не понравился твоей пище. Накормил. Человеки. Держи такой не едят. Померли там, ну. Так. Блин, у меня деньги кончились. Ну, что-то -то опять торговать там хочет, деньги дать мне заодно. Македония. Низкий. Да у них там у Македонии жопа какая-то, они при этом торговать не хотят. Странные. Так, бой, хотите торговать? Давайте вступим в войну на свебу. Давай, ступай. Не Он не сможет атаковать. Не сможет, да. Я шучу, я бы не вступил все равно. Так. Эх. Ну, Пам... будем умирать, значит. Будем захватывать земли... Будем захватывать земли Эстов. Хм, убегать. Убегает, да. Мы еще вернемся. В итоге умерли. от Эстов потом. Не, ну я их там захватить должен. У них там, ну, слишком какие-то... Да, мне кажется... Мы потеряли всю армию. Всю армию потеряли. Они умрут. Ну, не знаю, в сегодняшний армию с О, там нет у них армии, как я вижу. У них только горизонт остался. Так. Так. Что тут у нас? Вот сраный бой, вот... А все началось с того, что мятежники закростили мой город, Истер, и появилась фракция бой снова. Прикол все вернулось, по сути, к тому, что было сначала кампании. Практически. Сейчас лоу захватится, и реально у тебя будет все то же самое. Ну, лопфурт и моя столица была. Ну да, только еще хуже будет, ладно. Давай. Так, блин, я не знаю, что с этими делать. Поисками у меня бойска вообще не нанимаются, больше я не могу нанимать. У меня тут просто денег нет. Ну я смогу на море добить эстов? Не знаю. Ладно, я пропущу ход. А, еще кто то там, какой-то агент остался. Да-да-да, давай деньги мне приноси. Эй, какого хрена? Эпир? Грабит мои торговые пути. Вы что это? Попутали? Какого хера? У Эпира просто не осталось территории, походу. Он стал грабить теперь всех подряд. Зашибись. А я-то что тут сделаю плохого такого? Общественный порядок минус 12. Почему у меня теперь минус 12? Как тут посмотреть-то? Чего? Все плохо. Налет минус 10, культурное различия минус 10. Ясно. Короче, из-за того, что налет устроили эти бомжи, конченые ипирские. А у ипира теперь нет территории, да? Да, у них нет территории. А, так, ну там 14 отрядов там очень много. Конечно, их убить так просто не получится. Блин, еще зима сраны, все умирают, ладно пропустим ход, обычно Либо это армии Все, пускай играет Позову долго Кто вызывает людей, осеротевших без, без полководца? Не знаю, там, сами справляйтесь Осеротевшие Я не знаю умер, чума, какая чума? Упорчи, чувак. нас срали еще все под ноги. Агент убир при. Нет, мой национальник мертв. Да, родвейчик белого. его. какой-то его убил. Нет. Так, ну. Я не знаю, смогу ли я уничтожить их? Пожалуй, я сохранюсь. Ты хочешь добить? Да. А, ну тут вообще изи. начная атака. Да там без разницы. разницы. <laughs> Режим на подиане давайте. Ай. Все, мы были карасики. <сих> Отпустить пленных. Балдуин повышен. Балдуин. Так, ну... Как бы сейчас поступил? Я сейчас скоро на вас скоро полечу Полечу куда? К себе Полечу в Осколкали, скорее всего Ну, хотя надо эстафать, ой эстаф Боев угомонить Да, да, да, хватит бегать туда-сюда, ты да Хоть один раз отбей кого-то до конца Да, ты прав А то у меня войска там, видишь, умирают, мне как бы вообще не в кайф Тебе помогать Это же тоже умирают Чума да, у меня-то они там на уже все сдохли. Там просто полстака нету уже. Ну, не знаю, до сестами... Ну, мир не хочу заключать вообще. Ты с боем а, попробуй хочет... заключи мир. С боем? Но ну, может быть он хотел просто свою землю вернуть. истины. Да, конечно, он хочет тебя захватить полностью. Попробуй. Ну, значит, мои римляне, мои братья Римляне помогут мне. Да, да, да, конечно. Уничтожим его полностью. Я там в снегах весь уже умер, блин. Звонил. Алды там страдают. Так. Алдам не понравилась зима. Сыны Рейна. Так. Роботские хижины, ну, как бы... Ладно, гавань построю. Так, здесь меня чумает. Мне кое-как не нравится. Торговать со мной? Давайте по-торгую его Не уроды. Как и были, да, вы такими остались. Одно. Все ревнули, походу, когда узнали, что с меня раз... разносит. Ладно, я косурги сверну еще. То есть сейчас сверну прямо. Насилие предлагает 2-400 за мир. Требует? Я... Предлагаю. Предлагает. Но вы нормально так предлагаете. Однако я не согласен. Я уже... Задумал я план. Слышка вас убить. Ты <связать> скоты, они напали на город Геную. Чёрт. Э -э -э. ну, но там, конечно, бомжей целую кучу у него. Типа, тут просто войск очень мало. <связать> <связать> Давай я сохранюсь, естественно, теперь каждый раз будем сохраняться. <связать> чтобы, не дай бог, не вылететь. Ну, я пискал то, что у него бомжи. Нет, у него вот эти крестьяне бомжаться у него а только мы... два отряда нормальных гобли Гоблиды, ну ладно. А, у ну, тебя гастаты? Гастаты, принципы. Тут нормальный такой набор. Ну даже если он захватит, у меня там армия рядом стоит, так что я его расхерачу потом. Ну и конец у него есть как... А, у тебя стены нету, <coughs> да? Нет, конечно, это же гены. Mm. Ну тогда будет довольно сложно. Да, я думаю, если получится, как обычно. Давайте, залетайте корабли. Сюда. Высаживайтесь. Так, принципы... Греби. Принципы. В принципе, принципы могут видеть, В принципе, принципы могут, да. Затащить. Затащить каточку. Так, плю. Так мы себя. Так, все, давайте на площадь. Все на площадь. Скорее. Так. Командующий, давай-ка вы в первых рядах. Принципы, Принципы стоят за Обстреливать. Ready for battle. Ready for battle, месье. Да. Мокрый пор, а сырой порох. Означает верный Роман, месье. Из Наполеона. Так конец уже бежит? Да, сейчас летит. Это все ломает. Варвары, чок. Хотя это Пар... уже. Варвары. <laughs> это уже греки, хотя, ну ладно. Все равно варвары. Все варвары. Да. <laughs> все, кто не рим, это варвары. Покрай ну, конечно Че они там? Решили умереть? На нашего военачальника напали. Отличная новость. Вражеские войска решили самоубийц. Ну гг. Так, там сзади заходят. Давайте. Гастаты встречаем. минус все. Минус отряд конец. или вы такие хитрожопые, типа? Да, они хитрожопые. Весь отряд погиб. Весь. Та решили обойти, да? Да. Ну там встречает их Плепс. типа затащит сейчас ребята. Так, еще одна конница самоубивается, отлично. А Да. Болтами сейчас своими будут, ты думаешь, их убивать. Может у них, конечно, большой болт, я не сомневаюсь. Это крестьяне. Крестьян говорит да, в общем, ладно, <laughs> мою фантазию <laughs> не будем развивать дальше, надо <laughs> нерваль так, они, а я так понимаю, все будут идти тупо спереди, больше ниоткуда ладно, тогда встречаем их давайте наши остались без снаряжения так, это кто там остался без снаряги а, это Гастат Понял. А, так, он хитрожопа, всю армию пока не направился. Он направил лишь часть. Наши остались без снаряжения. У него там еще остались Резервы. Да, он их подводит. Так, давайте возвращаемся. Все возвращаемся. С армию заводим. Наши остались без снаряжения. Угу, по командующему начал стрелять я вижу. Роман, ready, И что чего захотел? Так, отходим. Отходим, отходим. Уж командующему сейчас жопа может быть. Давайте, гавстаты, деритесь. Так, рари, подходите. Все С флангов обстреливайте их. Тебе нужно было соглашаться на мир. Нет. Рим на мир не согласится. С какими-то Они письханули и напали на тебя. Да. Это мне поможет. Да, у нас же в Ну да, плебса-то затащит. Это точно. Эй, а куда водки исчезли? Они что, Утонули. Не Он с такой интонацией сказал, будто бы наш военачальник погиб. Но, слава богу, пока нет. Он ты с такой интонацией сказал. Там Гастатов что-то выносит. Да, да, да. Я хреново от того, что там все-таки много коплитов военачальника. Ну да. Там, конечно. Эти копья в задницу летят. Да. Получаете. Это с картиной, а? <связь> <связь> Блин. Наши ряды <связь> дрогнули. Не. Плевс убегает. Мы же проиграем без них. Это Плевс. <связь> <связь> да, статус с двух сторон задержали. Три бегут с поля боя. Да, я понял. Какой позор. позор. Какой позор. Блин, хотя бы один отряд конница был бы. Конечно. Наши остались без снаряжения. Ура! Подводим резервы. Давайте быстрее, живее в темпе. Двигайтесь. Встреливайте вот ту кучу. Зашипись, куда вы поперлись, а? Интересно мне знать. Стойте, стреляйте. насрать. Ну, твоего не насрать, видимо. Да. На его жизнь. Он нас Может быть, если проиграем. Слушай, почему советник не брать никогда? Ну, не знаю. Наши остались без снаряжения. Так, без снаряжения, кто остался? среди Ходить. Держите эту кучу говна. Сейчас мы обижим их всех. Стратегия от Венома. Так, давайте быстрее. Да, больно он там стреляет, конечно. Нет. Скоро. Скоро. Левицы... сейчас побегут по любому. Да нет, не должны. Хотя, ну, Но... в принципе, там, там их два отряда. Сейчас я обойду их. Так, вы ребят, давайте прорывайтесь уже. Вот так уйдите. <таспорядок> обстреливайте, обстреливайте. Общем, у меня крови нету. Надо скачать. <смех> Купить. Мод на кровь. ДВС а -а -а. Да. А сколько стоит ДВС? Я не знаю. Так неинтересно когда крови нет. Да, у меня ноги отрезают даже. Ну там... Чувак мы протнул. проткнул. Один. Так, заходим с тылу сейчас застреливаем, вообще отлично, получаете? Не Чего не нравится? О, о, о. Бежим! А столько, без а столько было возгласов, вот Рим проиграть? Рим никогда не говорил. проигрывает. Ну, не проигрывает, но... Победит. Вот oh, что-то съебы сливаются как-то. Да. Бывает. Что? Ну, вторая компания. Че, все побежали? Осталось только гоплитов убить. Умертвить. Гапите. Стрель стрельщики. Так, ну что, бичи, пора бежать. Домой. У меня не пока что еще. Посмотрите, застречки они какие-то живучие. Потрясины. Тверды. Как хрен. На да уж. Как римский хрен. Время есть хрен, А, ага. ты попишешься. Ага. Ага. Ага. Я имею в виду, хрен. Полной органы, орган, а -а -а. Нравится. Ой, я не в этом не сомневался. Давайте, давайте, давайте, любите их всех. Хлебс там пытается убежать, да пускай бежит. Наши бегут с поля боя. На, в спину. Позор. Че, не нравится? Они свалит вместе вместе с своими противниками. Да, нормально. Пускай Наши бегут с поля боя. Кто побежал а эти левисы побежали гаплиты потрясины да вас там осталось стоимое умрите наконец -то, чертовы печи блин непонятно да, непонятно кто блин вообще то ли блин греки Все то ли кто умрите хреновым бомжи блин полу греки полу варвары какие-то непонятные чего хотели захватить наш город дать подумали а тут армии нету на да, блин Умрите. Да, бегите, хреново бомжи. Первая победа да мне насрать там зум. И... Вы там со спины как-то зашли, я не ошибаюсь. Я то <реклёвый> короче... Не пти, не пти, не пти. А, они дрались с крестьянами, по-моему, поэтому хорошо нарубали. Все, идите отсюда. Свободны. Отъезд. Да... Да, мазы на нападения, да вы заколебали! А? Где вы, находитесь, где я нахожусь? Ну, ладно, сейчас серию закончу. Да. А то Хватит он пускай там пускай уже пускай. долго идет. Хватит пустая вот болтования. Сам, самыми, самыми предложила мне предложила договорные нападения, ты говорит, пустая болтовня. А Этот юниш... Отточил свои навыки и теперь готов служить общему делу. Тру, Тру тупо. Фу, Фурии юли Бибакул. Бибакул, отличное имя. Это ты собирать новую армию, пытается меня захватить. Триумф очередной. Очередной триумф. Рим почитает нашего диктатора. А, нам тут у меня стак войск бои на столицу. Тут у нас триумфы, какие-то там, блин, свевы теряет свои территории типа до да насрать бегут Там... с господи <laughs> у меня тут уже второй видос про твои <свят> нет бой, за что <свят> я целый сделал блин я остался еще 8 ходов до город легионеров по сайвенам сейчас Ирина, закончу тут видеть. Подожди, это видео закончится? так отлично, закончится. Фу, это провинция Юрий брут Юрий, Юрий. Юрий холандский. Да уж, нет, так не это. Они тебя грабят же просто. Чуть тебе не нравится? Да. У меня так дохода нету, думаю меня доход 161. Грабят, вообще пофиг. Welcome. Вообще пах! Да. да, если ты закрепали, замыходить. Я приду и вомлю вам. Лища спанчного вот такого. Ты армия возвращай свою просто, и все, чуть-чуть. Ты отобьешься. У меня армия вся Но... побитая. Ну, вот, блин. Больше риска, то, что я проиграю. Тогда просто жди, у меня армия побита, мне надо хотя бы ход накопить еще. Постей не могу ждать, потому что там эйсы уже армию копят. Нужно их быстрее разносить. Ну, я не знаю тогда, что я тебе могу сделать. Пойти атаковать их, что ли, хочешь, чтобы я вот, своей, вот этой армией побитой атаковал? Ну, у него там просто, да, у него установленная армия. Поэтому нет, тут как бы... Нет, ты просто стань возле города, не знаю. Ну, могу встать около города. То есть, от этого легче будет. Ну, просто я могу подойти своей армией, этой Потом... а, Я, кстати, подойду не скоро, походу. Почему? Потому что я не могу сильно близко подойти. Я вот максимум сколько могу подойти, это вот так вот. Чё так мало? Не <pacing> знаю, какие-то болота тут, блин, видимо, медленно ходят очень. Mm. Я без понятия реально. Какая-то хрень. какая-то странная хрень. Ну, видим, вот это. Да. Территория, Отход. короче, у вас тут такая себе. Не римская дорога, скажем так. Ну да, не спорю. Так, ладно, Масилия, до свидания. Напали на наш беззащитный город, так к тому же еще и проиграли, так что убрить. серия будет наша. Так, у них там есть кельтские войны, но типа это вообще полная хрень. долго идет. Да, на этом закончим. Давайте, ребят. Если вам понравилось данная серия, понравилось, как умирает Ставьте лайк. Ладно, как триомф Рима каждую серию по несколько штук, то ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. А точнее, можете только подписываться на Свебах, ну, то есть на Гриппонсе. Да ну зачем подписываться на меня, я, я сливаюсь. <связь> <связь> ну, будет хоть интересно людям смотреть, хоть кто-то там сливается. Этот а ну, пакет как бы... сплошный. Как бы... Моя вторая компания, тем более я эту компанию только выиграл на среднем. <связь> а это вторая на максимальном. Так что я не знаю. Может Ладно. быть это... Не надо это И... говорить, а то начнут... Писать венума, что ты людей находишь, которые не умеют играть. <свят> <свят> ну, ладно. Ну, да. Отлично. Ладно. Играет, Гриффинсон. Ладно, не надо говорить. М -м -м. Я в общем с вами прощаюсь. Всем пока. Также Грипенсом. Попрощайся. Да, всем пока. И удачи.